Ударные вертолеты К-52 впервые поступят на вооружение ЦВО в 2022 году. Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин отметил, что это будет первое подразделение в военном округе, имеющее данный тип современных вертолетов. Центральный военный округ ЦВО, впервые получит эскадрилью новых ударных вертолетов К-52 к концу 2022 года. Об этом журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. К концу года для усиления боевой мощи бригады армейской авиации, дислоцированной в регионах Урала, планируем получить эскадрилью новых ударных вертолетов К-52. Это будет первое подразделение в военном округе, имеющее на вооружение данный тип современных вертолетов, сказал он. Вертолет К-52 «Аллигатор» может обеспечивать разведку целей. Цель распределения и аппаратурное целеуказание. К-52 снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Схема с парой винтов, установленных параллельно и вращающихся в разных направлениях, позволяет ему быстро маневрировать в ограниченном пространстве для занятия выгодной атакующей позиции. К-52 имеет высокую защищенность экипажа, современная автоматизированная система для облегчения пилотирования, а также удобен в обслуживании на земле. К-52 «Аллигатор» изделия 800,6 российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя представляет собой дальнейшее развитие вертолета К-50 «Черная Акула». До прекращения серийного производства К-50 в 2009 году в качестве специфики боевого применения К-52 предусматривалось выполнение им задач командирской машины армейской авиации, осуществляющей разведку местности. Целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов. Помимо выполнения разведывательно-боевых функций, К-52 может выполнять роль учебно-тренировочной машины. Вариант корабельного базирования К-52К может оснащаться сравнительно более мощным, чем большинство ударных вертолетов армейской авиации, комплексом управляемого вооружения «Гермес», а с максимальной дальностью стрельбы 15-20 км. Всем спасибо за просмотр.